Эй, члены психбольницы Немиркин, мы надеемся, что у вас все хорошо, и вы находите время, чтобы позаботиться о себе. Задумывались ли вы когда-нибудь, что ваша грусть может означать нечто большее, чем просто уныние? Это нормально и даже полезно для всех нас – время от времени чувствовать себя мрачным. Но что, если это нечто большее? Вот шесть признаков того, что ваша грусть может быть признаком депрессии. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. Все материалы, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общего ознакомления и не заменяют консультации с вашим личным врачом или специалистом по психическому здоровью. Теперь давайте начнем. Первое. Вы чувствуете грусть без причины. Вы чувствуете себя расстроенным, казалось бы, без причины? Трудно определить причину вашей грусти. Согласно статье из Medical News Today, существует несколько нормальных событий, которые могут вызвать у человека чувство расстройства. От потери дружеских отношений до отказа в предложении работы. Эти жизненные события могут варьироваться по степени тяжести и вызывать приступы грусти. Хотя эти чувства обычно проходят со временем, они могут стать проблемой, если этого не происходит. В других случаях, если вы обнаружите, что вашу грусть трудно отнести к определенной причине, это может быть признаком чего-то большего. Второе. Ваша грусть длится долго. Как часто у вас бывают плохие дни? Бывает ли это время от времени, или плохие дни превращаются в плохие недели, месяцы или годы? Продолжительность вашей грусти может быть сильным индикатором того, действительно ли это депрессия. По данным Medical News Today, за 2019 год, пониженное настроение, длящиеся более двух недель, может быть признаком чего-то большего. Не забывайте также, что для того, чтобы грусть была обоснованной, она не обязательно должна быть сильной. Любое пониженное настроение, которое отличается от вашего обычного, должно быть принято во внимание. Номер три. Ваши эмоции берут верх над вами. Мешает ли вам грусть заниматься обычной деятельностью? В статье из журнала Basel за 2017 год рассматривается мнение нескольких экспертов о различиях между грустью и депрессией. Эти эксперты, состоящие из психологов и лицензированных клинических социальных работников, сходятся во мнении, что грусть становится ненормальной, когда она регулярно берет верх и мешает вам выполнять повседневные задачи, такие как работа или общение. Вы обнаруживаете, что лежите в постели, а не встречаетесь с друзьями, потому что у вас нет на это сил. Ваши увлечения внезапно кажутся менее интересными, чем раньше. Люди также могут заметить изменения в вашем поведении. Депрессия тянет вас вниз, делая крайне трудным занятие тем, что вы когда-то любили. Четвертое. Печаль – не единственная проблема, с которой вы сталкиваетесь. Депрессия – это гораздо больше, чем чувство подавленности, когда вы находитесь в одном из этих состояний. Вы находите себя утомленным, психически истощенным и не справляться с повседневными задачами. Депрессия – это гораздо больше, чем просто эмоция. Она влияет на вас не только психически, но и физически. Согласно статье Healthline от 2017 года, ключевое различие между грустью и депрессией заключается в том, что депрессия обычно сопровождается усталостью и отсутствием мотивации. Кроме того, грусть, как депрессивный симптом, может сопровождаться длительным непреодолимым чувством вины и никчемности. Номер пять. Вы чувствуете это всем телом. Есть ли у вас боли наряду с чувством грусти? Не просто эмоциональный дискомфорт, а необъяснимые боли в теле? Если это так, то ваша грусть может свидетельствовать о чем-то большем. Хотя простое чувство уныния иногда может влиять на наш организм. Скорее всего, это указывает на депрессию, когда эти боли и ломота возникают словно из ниоткуда и носят длительный характер. Согласно Healthline, физические симптомы депрессии могут быть самыми разными – от спонтанных головных болей, болей в желудке до общего дискомфорта во всем теле. Эти физические боли могут пытаться сказать вам, что вы, возможно, не просто грустите. И номер шесть. Вы не похожи на себя помимо чувства грусти. Замечаете ли вы, что ваши привычки начинают меняться? Может быть, вы спите больше или меньше, чем раньше? Или вы раздражительны без причины? Согласно статье, опубликованной в журнале Very Well Mind, депрессия может вызвать в вас определенные изменения, выходящие за рамки того, что вы испытываете, когда просто чувствуете себя не в своей тарелке. Независимо от того, спите ли вы слишком много или слишком мало, чувствуете ли себя более пессимистично, чем обычно, или замечаете изменения в своих привычках питания. Ощущение, что вы не похожи на себя, может означать, что вам не просто грустно. Помогло ли вам это видео узнать о различиях между грустью и депрессией? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, не забудьте обратиться к специалисту по психическому здоровью для постановки точного диагноза, если вы испытываете трудности. Обращение к правильному специалисту очень важно для того, чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло. Обязательно поставьте лайк этому видео и поделитесь им со всеми, кому оно будет полезно. Кроме того, не забудьте подписаться на канал Немиркин и включить уведомления, чтобы быть в курсе наших публикаций. Большое суперспасибо за просмотр и следите за следующими видео. Берегите себя!